всем привет ребят сегодня настраиваем гольфа 2 с компрессором э -э, изначально ну тут мотор здесь pg 18 8 клапанный изначально тут g60 компрессор стоял но на данный момент стоит из цеха 14 -я. Вот, вот, здесь правда, темно. Мы остановились на каде я не снимал, просто у нас шланг соскочил здесь. Сейчас вот переделали. В принципе, накатываем нормально уже. Особо тут больше нечего говорить. Вот сам владелец не ставил с цеху, до него другие ставили. Блок управления был январь, но с какой-то нелепой прошивкой непонятной, потому что по диагностике она как-то непонятно читалась. То ли это в Корвет 4.5 переделан, то ли еще что-то. Вчера собирались вчера настраивать все это, но оказалось, что не все гладко, там надо было перепиновать и оставили на сегодня. В принципе, надуваем что-то 0,9 бара компрессором. Даже, по-моему, больше. Ну, едет как едет, нормально, в общем-то, едет. Единственное, что я говорю, сейчас остановили, чтобы здесь влетел и переделали. Ну, то есть, перетянули. Хорошо, что не где-то снизу или еще что-то. Ну, сейчас поедем покатаемся. Потом на ходу я еще сниму... Поснимаю, в общем, посмотрите. Ну, и когда на базу приедем, уже откручивают. Хотя сейчас-то уже время... Сейчас-то времени дофига, а не знаю во сколько закончим, потому что поздно начинали. Ну и темнеет у нас 4 часа уже темно. Сейчас на данный момент часов 5, наверное, ближе к 6. Ланька, поснимаю попозже еще. Ну вот, катаемся, едем по тоннелю уже. Ну, в принципе, накатали уже нормально. Сейчас, наверное, на басу все-таки поедем уже. Больше нет смысла катать, потому что и так все уже... очень очень хорошо. По поправки у нас тоже все отлично. Ну и, опять же, визуализация в Матлабе сделана. Думаем, да, где-то около 0.95, наверное. Дальше там смысла нет, потому что уже сильно грузится мотор, и отдача уже не там. Я думаю, что тут снимать-то особо нечего Ну, катаемся-катаемся Как обычно Грязь еще с дороги ну, На базу приедем Я покажу, что там под капотом На освещенном Ну, то есть в боксе И покажу, где что стоит Все, ребят, закончили Вот вам под подкапоточка Здесь как бы от предыдущих владельцев Все это было сделано Немного колхозное С цеха вот здесь приделана Это тойотовский компрессор но а муфта муфта здесь электро было или не было была. а изначально была все-таки да? да так что ну вот стандартный в общем, мотор ничего такого особенного переделанный да. на январь едет в принципе так ну нормально нет такого ах вах там или еще что-то едет и едет ну графики я потом посмотрю выложу если там все будет нормально с графиками если они нерваные будут ну в общем настроили сейчас Закончили, выкрутили, все. Все нормально. Ланика, не забываем ходить под видео там, на драйв контакт в группу. Ну, колокольчики жмем, подписываемся и все остальное. Всем пока и до новых встреч!